Мы прятались на старом чердаке От глаз твоих назойливых подружек. Я приносил цветочки в рюкзачке, Скрывал их от завесливых болтушек. Прижав букетик к девичьей груди, Шептала ты слова о вечном счастье. Мы думали о том, что впереди, А впереди коварная ненастие. Дожди разлук, ветра коротких встреч И снегопады долгих ожиданий — над честьем занесли домоклов меч. Несчастье к нам пришло без опозданий. Ты заблудилась в поисках мечты. Меня сломало время девяностых. Помнишь, в рюкзачке моем цветы. А наш чердак? Подруг языка острых. Дали мерцает прошлого маяк. За горизонтом спряталась ненастья. Я вспоминаю старый наш чердак. Фантазии твои о вечном счастье.